Открываем и смотрим что то и смотрим что там. Так, чем станутся уроки я сделал, вставку я поиграл. Зайду в зал, посмотрю что там Камила делает. А что ты тут делаешь мелкая? Ну вот, мама с папой тупи и новый иду, песни. Я хочу посмотреть, что это. Ну давай вместе. Ну те, давай. Те мелкое я смотри. Я Смотрим. Да, давай. Сейчас я достаю. это достаю. Так, давай я возьму стулья Один. Вот, а другой вот. Садись. Вот точно. Вот, О, много и лучше не разгоди. А там еще что-то внизу. Давай. Так как великие ученые будут заниматься химией. <свят> так, надо только коробку достать. Так, я хочу А чего мы будем смешивать? Мелко, иди за водой. Вот этой? <laughs> Нет, это ремонтная кислота. Наполняй пробелки. Помню. Ну пожалуйста. Да да сейчас сейчас. Подождите, а так будет моя очередь? Да сейчас сейчас. О. Задина, на водичке попей. Я хочу ступки. Ладно, я тебя устрою, Задина. Ой, че ты мажешь? Ты еще мелкая. Просто слышал, ты Задина, Ладно, мелкая, садись. Па! Вот так твой слажу. та, -та. Теперь я буду делать шаг. Красиво получиться. Угу. Красиво и видно. Вау. И видно все. Да. Вот это мы с тобой, Камила Химики. Камила, это опасно, но я буду... Я, буду, я открою и буду набирать тебе. Ну, по-моему, что подожди. Ой. А там... Это надо на набрать и туда аккуратно вылечь. Тамила, mm. я сейчас попробую. Если это не опасно, ты будешь. Раз, два, три, четыре, пять. Не опасно. Давай. Не вот, не вот, Раз. Давай, два, раз, два, три, раз, четыре, пять, восемь. четыре, пять, шесть. Че, Аре? Откуда он пошел? Раз, два, три, четыре. Что еще нет? Шесть. шесть. Смотри, что получилось. Теперь я. А уже всё, не надо. Не М -м -м -м. надо. Мила, давай добавим лимонную кислоту, чтобы цвет поменялся. Давайте. Я. Давай. Чуть-чуть. Сюда. Куда угодно. А -а -а. Что, меняется? Нет. странно, ничего не происходит. Теперь Может, вот ва. сюда? О, что-то есть. Вау, оранжевый. Теперь я. А вот сюда. Он какой-то а становится... Ты... Фиг... Как круто, Камила! Мы с тобой молодцы! Давай, Поел, Гаполь. Не н ⁇ И, ниндзя, посмотреть, что будет... <связь> <связь> Опалчик. <Обалдеть. связь> Вау! Вот это фокус! Классный очень. Вот это Мадья. Давай попробуем эти цвета соединить между собой. Давай. Так, давай смешаем вот эту простую воду и вот это. Интересно, что будет? Вау, у стала желтым. А если вот это сюда добавить, то получится вот такое же. Камила, на тебе попробуй ты. Сюда сюда. Не, это обычная вода. Вот сюда Вот сюда попаха. Она олазил, что да. А если вот сюда, это будет шоппинг. <ar> Давай. И она становится белым. А если вот это, то вообще да. Камила, вот это, это такой классный набор. Да, классный. Хорошо, мама с папой купили? Да, хорошо. Еще. ребят. Ребята, любите такие игры играть или нет? Напишите в комментариях. Я очень люблю. Будьте подписаться на наш канал и на в не забудьте поставить. Всем, Всем пока!